Самой покупаемой моделью среди квадрокоптеров от компании Сима является H8HG. По умолчанию в комплекте идет 8-мегапиксельная фото-видеокамера формата GoPro, которая осуществляет съемку в два режима 720p и 1080p. Если вы хотите поставить свою собственную камеру вместо стандартной, сделать это можно за пару секунд. Главной особенностью данной модели является встроенный барометр, который позволяет квадрокоптеру зависать на одной высоте, значительно упрощая пилотирование. Барометр позволяет зависать квадрокоптеру в воздухе и удерживать высоту с точностью до 50 сантиметров. Дальность полета составляет около 200 метров, а при потере связи эта модель дрона начинает медленно опускаться на землю, что очень удобно. Также в комплекте идет литий полимерный аккумулятор емкостью 2000 мАч. Время полета до 10 минут, и чтобы полноценно насладиться полетом, рекомендую сразу докупить как минимум еще два аккумулятора. Тарантула X6 это полупрофессиональная модель большого дрона от компании J. JRC. Квадрокоптер оснащен мощными моторами, емким аккумулятором и огромными лопастями, благодаря чему он является одним из самых быстрых в своем классе. Квадрокоптер обладает большой грузоподъемностью и способен выдерживать вес профессиональной камеры. По своим характеристикам и возможностям он очень близок к топовым радиоуправляемым аппаратам. Тарантула комплектуется съемной защитой лопастей и пропеллеров. К тому же отлично зарекомендовал себя в полете. Особенно стоит отметить вертикальную тягу дрона. Он без проблем справляется с навесной камерой, камеры GoPro, дальность приема сигнала около 100 метров, время полета в воздухе около 15 минут, радиус действия до 300 метров. Квадрокоптер хвалят больше всего за свои летные характеристики, маневренный, шустрый и очень стабильный. Отличная модель для активных полетов на открытом воздухе. XS809HW это ветроустойчивый квадрокоптер с двухмегапиксельной Wi-Fi-камерой и стильным складным дизайном, особенно популярен на AliExpress из за его цены, скорости, портативности и маневренности. Первое, что хочется отметить, Стильные дизайны из будущего выглядит очень эффектно, нравится практически всем. Второе складная конструкция, удобно переносить и хранить, например, в рюкзаке. Корпус легкий, но достаточно крепкий, чтобы сломать его, надо очень постараться. В этой модели установлена широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов, встроенная в нижнюю часть головы дрона. Камеру можно поворачивать немного вниз, чтобы при съемке в объектив не попадали вертящиеся пропеллеры. Камера записывает видео с разрешением 720p частотой 20 кадров в секунду прямо на карточку памяти microSD, вставленную в квадрокоптер. Если microSD карточки у вас нет, то можно записывать видео на телефон или планшет через Wi-Fi. Квадрокоптер может летать около 10 минут благодаря литий-ионной батарее на 900 мАч, которая входит в комплект поставки. Квадрокоптер Sima X8W флагман линейки. Он оснащен стройной видеокамерой, позволяющей вести фото-видеосъемку и передавать изображения с одновременной записью. Кроме того, этот квадрокоптер первый от компании Sima, способный поднять экшн-камеру GoPro или ее аналог. Картинка с камеры будет передаваться на ваш смартфон в режиме реального времени. Квадрокоптер умеет выполнять 3D-пилотаж, исполнение фигур, которые не подвластны обычным летательным аппаратам. В комплект поставки входят несколько запасных пропеллеров, элементы защиты лопастей и защитные ободы. Еще одним приятным дополнением является яркая светодиодная подсветка, которая показывает уровень заряда, а также служит элементом навигации в темноте. Особенно впечатляет, как выглядят ночные полеты. Яркая и контрастная. Светодиодная подсветка делает ночной полет узнаваемым и запоминающимся. Квадрокоптер 509G популярен тем, что является точной копией более старшей модели Тайфун, только в 10 раз дешевле. Квадрокоптер оснащен коллекторными двигателями и имеет хорошую тягу. Управление послушное и достаточно четкое. осевой гироскоп позволяет уверенно держаться в пространстве и делать эффектные флипы. На одном заряде летает в воздухе до 10 минут в зависимости от погоды. Дальность управления достигает до 100 Метров. Передача видео на экран стабильна на расстоянии 60 метров. По умолчанию установлена HD-камера с разрешением 2 мегапикселя. На нем есть синяя спереди и белая сзади яркая подсветка, которая поможет сориентироваться в темное время суток. А защита на винты спасет от поломок при падении. Квадрокоптер относится к среднему классу по своим возможностям, не уступает Фантому от DJI, а также превосходит полетным параметрам почти всех конкурентов в своем ценовом диапазоне. Одна из самых покупаемых моделей квадрокоптеров на AliExpress ⁇ JJRC H26W. Квадрокоптер всегда в тройке зарубежных рейтингов имеет множество наград. По своей конструкции и возможностям данный квадрокоптер не уступает более старшим моделям. Но его отличает комплектация RTF, то есть все, что нужно для полета, уже идет в комплекте. Например, защита винтов, что делает полеты более безопасными. Есть технология FPV, которая позволяет следить за полетом коптера прямо на экране смартфона. И функция автопилота. После того, как квадрокоптер собран, его можно запускать в полет. Он управляется с пульта, к которому прикрепляется на специальный держатель смартфон. Взлетает он мгновенно и летит в том направлении, куда вы ему укажете. От пульта коптер отлетает на 300 метров. Камера позволяет снимать фото в 2 мегапикселя и видео 720p HD, передавая его на смартфон по Wi-Fi. В итоге держится стабильно благодаря шестиосевому гироскопу и может поддерживать баланс даже при порывах ветра до 7 метров в секунду. Квадрокоптер Sima X5UW популярен тем, что обладает большим количеством функций и имеет множество возможностей. Но особенно притягивает внимание с первого взгляда ярким и модным дизайном. Квадрокоптер красного цвета, пульт управления выполнен в белом цвете с красными стиками. Также корпус квадрокоптера оснащен светодиодной подсветкой под каждым двигателем. Спереди используются красные огни, сзади зеленая. Красно-белая гамма позволяет четко выделять квадрокоптер на большом расстоянии. Яркая светодиодная подсветка Светка позволяет летать в темное время суток. В устройстве установлен литий-ионный аккумулятор, который выполнен в виде модуля. Удобно быстро менять батареи. Дроном достаточно просто управлять даже ребенку. Квадрокоптер ветроустойчивый, к управлению привыкаешь быстро, буквально за пару минут. Качество съемки стандартное, можно записывать видео и делать фотографии в любой момент полета. Главная фишка это одновременная запись на microSD-карту на борту квадрокоптера, запись на смартфон пользователя и одновременная трансляция видео на смартфон, в режиме реального времени квадрокоптер X4H107C разработан как летающая камера и позволяет снимать с неба все, что происходит. При использовании сразу обращает на себя внимание, что квадрокоптер очень устойчивый в пространстве. Он с легкостью выполняет самые крутые флипы и вращения, радиус действия до 100 метров. Для новичков есть классные функции удержания направления и высоты полета, что очень удобно. Это позволяет максимально обезопасить полеты и приземление. Время полета на одной батарее от 7 до 10 минут, так что лучше купить дополнительные 3-4 батареи про запас. Этого будет вполне достаточно, чтобы попробовать различные режимы работы, выполнить фигуры высшего пилотажа, облететь окрестности и сделать видео происходящего вокруг. Качество съемки радует тем, что нет задержки, и плюс хорошая детализация. Комфортная и плавная картинка, как и должно быть. В комплекте поставки есть все необходимое. Достаточно собрать коптер, зарядить аккумулятор и вставить батарейки в пульт. В отзывах люди пишут, что квадрокоптер легкий, но очень прочный. А это гесокоптер MGX x 800 Первое, что хочется сразу отметить, это хороший пластик. Сразу видно, что производитель постарался. Впечатлил также вес дрона, он необычный, легкий и в снаряженном состоянии дрон весит всего лишь 72,5 грамма. Никаких излишних форм все исполнено в пользу маневренности и скорости. Время полета около 10 минут, время заряда до 90 минут, а дальность полета до 150 метров. Гексокоптер оснащен коллекторными моторами, 6 моторов дают на выходе отличные динамику и вертикальную тягу. Прочный, устойчивый, хорошее качество сборки, хороший диапазон регулировок, ветроустойчивый. все это основные плюсы этой модели. Идеальный дрон за свою недорогую цену. Модель Е50 это селфи-квадрокоптер, который умеет складываться и раскладываться. В сложенном виде квадрокоптер не занимает много места и спокойно помещается в любую сумку, рюкзак или даже карман. Если же вам понадобится быстро взлететь и окинуть местность взглядом сверху, достаточно разложить лучи, нажать большую кнопку включения на корпусе и запустить дрон. Для управления дроном используется смартфон. С точки зрения мобильности это очень удобно. Не нужно брать с собой пульт, ведь сегодня у каждого в кармане есть с собой мобильник. При этом на дальность связи это никак не влияет. С помощью смартфона вы можете не только направлять дрон, но и получать изображение на смартфон в режиме реального времени. Максимальное полетное время составляет около 15 минут. Разработчики предусмотрели режим автопилота и способность коптера возвращаться к владельцу при на всего одной кнопки заметил что складные квадрокоптеры становятся новым трендом есть также интересный режим который мне очень понравился это режим следования куда двигаетесь вы туда и летит ваш квадрокоптер h 37 это еще один крутой складной квадрокоптер который предназначен для активного использования его корпус сделан ударопрочным и достаточно крепким чтобы пережить множество падений для приведения квадрокоптера в рабочее положение достаточно нескольких секунд внешне вид напоминает модель е 50 Навигационные огни обладают достаточной яркостью, а между передними огнями встроена видеокамера, которую можно регулировать по высоте. Для полетов в помещении рекомендуется устанавливать мощность двигателей на 30%. На улице, если поставить мощность на 100%, квадрокоптер ведет себя очень быстро и способен совершать резкие маневры. При возникновении чрезвычайной ситуации можно мгновенно остановить моторы, нажатием одной кнопки. Длительность полета стандартная около 10 минут. Управление квадрокоптером происходит с помощью смартфона, на который устанавливается специальное приложение. Если смартфон имеет гиродатчик, то управлять траекторией полета можно простым наклоном гаджета в ту или иную сторону. Видеосъемка ведется с частотой 25 кадров в секунду в формате 480p. Квадрокоптер Сима X5C очень популярен среди молодежи. Он недорогой и функциональный, к тому же имеет в комплекте 2-мегапиксельную камеру, которая крепится снизу. Максимальное разрешение фото 2560 на 1440. Видео уже снимается в разрешении 720p частотой 30 кадров в секунду. Квадрокоптер умеет выполнять любые фигуры высшего пилотажа, вплоть до полного переворота в воздухе, и снимать уникальные кадры с самых разнообразных и необычных ракурсов. Радиус действия до 150 метров, полет устойчивый и хорошо контролируется с пульта. В основе квадрокоптера установлен 6-осевой гироскоп, который обеспечивает идеальную стабилизацию. Аккумуляторы являются достаточно мощными, а их подзарядку можно выполнять через обычный USB порт, не используя специального зарядного устройства. Еще одним приятным дополнением является яркая светодиодная подсветка, которая показывает уровень заряда, а также служит элементом навигации в темноте. Особенно впечатляющими выглядят ночные полеты. Аппарат полностью готов к полету безо всяких дополнительных настроек и калибровок непосредственно после извлечения его из коробки. Управление интуитивно понятно, освоить его сможет каждый. Следующая модель JJRC H31. По опыту использования в отзывах люди пишут, что это просто неубиваемый квадрокоптер, как Nokia 3310 среди мобильников. Для полетов на улице предусмотрена защита винтов, имеется большой пульт, LCD и светодиодная подсветка. А еще это влагозащищенный квадрокоптер, который может сесть на воду, выключить двигатели, включить их заново и взлететь. Удивительно, но он может нырять. Но не забывайте, что в воде радиосигнал глушится очень сильно. И квадрокоптер может вас не услышать. Особенно грустно будет, когда он посреди озера. Не забывайте после приводнения сразу отключать аккумулятор и полностью высушивать его. Квадрокоптер висит в воздухе довольно долго, около 8 минут. Дальность полета составляет до 80 метров. Отличается послушностью и стабильностью в управлении. Даже в ветреную погоду можно полетать с комфортом. На мой взгляд здесь идеально сочетается низкая цена и высокое качество, потому что другие непромокаемые дроны стоят очень дорого. Но только не этот. Цена является здесь главным преимуществом. Еще один ударопрочный и максимально защищенный квадрокоптер модель X4H107L. Производитель заявляет, что он выдерживает падение с высоты в несколько десятков метров на твердую поверхность. Мощные двигатели квадрокоптера позволяют сделать резкий набор высоты со старта, а также любые, даже самые сложные маневры в воздухе. С управлением квадрокоптера будет несложно разобраться за пару минут, а для профессионалов есть режим тонких настроек с высокой чувствительностью управления. Еще одним достоинством данной модели являются удобства смены аккумуляторной батареи, которые можно осуществить на ходу. Не отвинчивая специнструмент, дополнительных крепежей. Уверенный и устойчивый прием сигнала на расстоянии 100 и более метров является главным преимуществом. Эксплуатация квадрокоптера не вызывает никаких проблем даже в том случае, если вы абсолютный новичок, поэтому данный квадрокоптер рекомендован и взрослым и детям. Контролировать все основные параметры можно на ЖК-дисплее, который встроен в пульт дистанционного управления. Квадрокоптер CX-10W это легенда, самый маленький шпионский дрон в мире. Быстрый и удобный Управлении, а самое главное он может снимать фото и видео и передавать на мобильное устройство. Управление полетом и съемкой осуществляется с помощью телефона или планшета через мобильное приложение. Благодаря миниатюрным размерам коптера и отсутствию пульта вы можете взять квадрокоптер с собой на прогулку, просто положив его в карман, а в качестве пульта управления использовать смартфон. Высокая маневренность и стойкость к ударам позволяет совершать захватывающие полеты с препятствиями в помещении, что делает его отличным развлечением для дома и офиса. А мало вес и пластиковые детали корпуса не позволят повредить интерьер комнаты при столкновениях с мебелью и стенами. Несмотря на свои размеры, квадрокоптер имеет шестиосевую стабилизацию по простоте управления не уступает самым крупным моделям. Как и большие дроны, CX-10W умеет делать перевороты на 360 градусов и имеет отличную подсветку, благодаря которой вы не потеряете его даже при ночных полетах. В заключение хочу сказать, что к любому квадрокоптеру должны быть запасные аккумуляторы, как минимум три штуки. Таким образом, вы продлите время полета до 40 минут, и этого будет достаточно, чтобы вдоволь полетать. Надеюсь, что этот обзор был полезным и поможет вам определиться с выбором достойного квадрокоптера. А на этом сегодня все. Всем хорошей недели и всем пока!